Друзьяшки, вот рыбы а, вот, Нет. Отсюда съебываться надо. Нет, еще рано. рано. Еще руся, рано Еще пока рано, пока что. Ну, Короче, друзья, сегодня у меня фаталити уже около 10 штук, чтоб по два сразу вытаскивать. Вообще вот такая вот рыбалочка. Ну только фигово, мелковатый чебачок. Но ничего страшного, друзья. Зачетенько, по количеству идем. Руська тоже уже все перестала огорчаться. Вот только баламутит, блядь, пораньше домой. Я говорю, какой пораньше домой, блядь? Правильно? Нет, неправильно. Ну. No. No. <laughs> Удочку, кстати, сломал. Вот столько отломал. Кончик носика отломал. Этот. Кракен? Клюнул. Кра... Э, нет, ёбаный, таймень. Не, Я-то знаю их, как они клюют. Я-то... Точно таймер. Конечно. Так а почему я Чебака тогда вытащил? Или он на Чебака хватал? Нет, он... Он... Чебака хотел захавать. О, еще фаталити, друзья. Он Чебака хотел схватить этого, а ты не отдал, короче. У -у -у. Ну, ясно. Фаталити за фаталити у меня. У меня уже сегодня два раза, чтобы было так, чтобы два раза по два вытаскивал подряд. Ну заднее ведро точно можно в легкую натаскать, ага? Ты, ты прикалываешься. Какое ведро, блядь? Намного больше. Ведро. Скромно ты что-то. Нет, ну я тебе говорю смело, говорю, на Даже неопытному рыбаку. Ведро, говорит. Чуть ниже, однако. Ведро говорит. Ха, больше. Так, надо камеру обречь.